Да, куда еду? Шамкен. Почему на фуре? Ну, принцесса, извини, что не на Бен. Это пока все, что я себе могу позволить. Можно без вот этих ваших этих старых древних ебных шуточек. Ты оборот позбавь. Да ты вообще кто, а? Ты будь добра, общайся по-человечески. А то что? Что? Что ты мне сделаешь, а? А что власть не делать с тобой, что А вот без долды ты остаться можешь вполне. можно. Я... В общем, так. Это моя фура, и я дальнобойщик. С этого момента ты всегда должна быть рядом со мной. Ясно тебе? что -то... серьезно думаешь, да, что меня можешь, меня излечить, да? Я? Нет. Это твоя жизнь. Твои правила. И только ты себя можешь вылечить. Я могу лишь помочь. А что если я умру прямо сейчас? Ну, отломки точно не умрешь. А трава у меня есть. Да и от передозы я тебе вздохнуть тоже не дам. Потому что я точно знаю, сколько травы и когда тебе нужно. А вот это вот, это тебе на сегодня. Запомни, рядом. Ясно?